Очень внимательно, вот если у вас есть вот такая надпись Создать новый адрес Gmail, то обязательно нажимайте ее. Если нет, значит все нормально. Этих два окошко они очень похожи, но они разные. Окей, okay, все. Значит, мы нажали. Ну, давайте придумаем любое название. Имя, на самом деле, фамилии можно писать как настоящие, так и фейковые. Так, ну давайте я создам канал, как раз давно хотел. Кухимская...